Экипировка только в телевизоре, а ствол можно купить или продать за два блока сигарет. Главное управление разведки опубликовало перехваченные разговоры военнослужащих, прибывших на территорию Украины. Военнослужащий рассказал родственнице о стратегии путинской армии. Говорит, даже после двух-трех месяцев в учебке вновь прибывших хватает на два дня. Да да, да, да еще многие сидят да, в этих учебках. Я знаю. Знаешь, куда их увезли? Тут Мы деревню одну штурмовали. Мы две улицы на наших были, одна хохлятская. Ты представляешь деревня? Две улицы наши, mm -hmm. одна хохлятская. И вот они поехали вчера нахер штурмовать третью улицу. Ну там, да там пиздец, там от деревни ничего не осталось. Как-то знаешь, от нас вот говорят, вот из 140-45 человек осталось. Остальные куда делись? 200, 300, 200 это убитые, 300 это раненые. Все. Даже при отправке на передовые позиции обмундирование и обувь солдата должны добывать самостоятельно. Макса одет, обувь вот и как положено, ли там уже накидался собой? Хватит, никто ничего тут не даст сам. никто ничего. От слова совсем то, что они обещали там, что оденут на передке, никто никого не одел. Теперь все, что эти здесь, эти люди, ствол, два блока сигарет стоит Серег, ствол. Шматья я... тут нет, я тебе говорю. Би. Ни экипировки, ни шматья. Вот сам что, намучишь или в этом будешь лазить? Би. Ну, получается, что вот отмутил, кто мы и получается, да? Да, да, да. И то, что я... показывают по телеку, там, экипированные, одетые, это может быть там, где-нибудь, да, здесь нет. Здесь, би, люди, этих в фасадках, этих ебанчах, делают. этих не бегаешь, би, от этих би, от этой мрази, би, от гадости летающей, блядь. А днем от минометов бегаешь, все, что распевали здесь, короче, пи***. Пи***, полный это пиш. Пьешь, полный пиш. Вот, вся публика, вся на улице. Несмотря на частичную мобилизацию, катастрофически не хватает личного состава. А среди призванных обученные готовы к боевым действиям единицы. И они надеются на слухи о полной мобилизации, которую, возможно, объявят в России. Я... Народа нету. Нету. Подожди, ну с батальона сколько народу сейчас? Три рота также. Бля, у нас здесь где-то человек 50 в батальоне. А уесть. А е 40. Да? Это... Какие нах штурмы, Блин, да, я Знаешь, где, что самое интересное, генерал говорит? Они увидят то, что мы в атаку пойдем. Бегут, ль. Ну да. Ага. Братан, даже не вздумайте на штурм идти. Нахуй, не надо. Нет. нет. 13-ю отдали. Отдали? Да, и 112-ю. Е... А... Чем там за стоят-то? Ахмад был. Погиб в Украине а написали в Белгороде. Мобилизованный, рассказывает матери о фальсификациях касательно места смерти российских военных. Командование своего за время нахождения на передовых позициях в глаза не видел. И ничего тут неизвестно, Они говорят, отпущат, не говорят, отпустят, не отпустят. Нет, не отпустят. У нас просто пушечное мясо готовится вот все. У меня больше терпения никакого не хватает. У них у контрактников, у всех телефонов, у всех интернет, у них карта. А они где как-то находятся на карте. Mm -hmm. А у вас не... вообще, вас действительно бросили? Бросили, да. Что будет, то будет. Так а по старшим некому что ли вот обратиться-то? Да у нас здесь нет их, они вообще не знают, где здесь полковники. Мы не знаем, где они вообще мы их ни разу не едем. Как мол связаться-то, вот с командиром полка бы вот связаться вам. Они в деревне бухают, где они еще-то. Что они там делают-то? Это действительно, этих, блядь, взять за грудки, всем. Ты же там не один, вас не пять, не десять человек. Всем пофигу, все забухали. 18 лет Всем пофигу вообще. А кому? На спирту, вот спирт бодяжит. С нами на связи Ольга Романова, глава фонда Русь Сидящая. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Вот эти перехваты можно слушать, наверное, знаете, 24 часа в сутки вместо новостей. В них вся правда о том, что происходит с российскими военными в Украине. Вот на дворе ну, серьезная мороза начинается, но даже одежду те мобилизованные должны, как они говорят, намутить сами. Что вы об этом думаете? Ну, вы знаете, это постоянные, постоянные жалобы мобилизованных. Нет одежды, бронежилеты из фольги, резиновые сапоги, нет вооружения, нет ничего. И такое ощущение, что... Как-то российское общество должно как-то сплотиться и все это им купить. С чего бы? С чего бы? Я вот как-то эти жалобы на отсутствие теплой одежды, еды и внимания странам командиров не воспринимала бы в качестве жалобной жалобы. Собственно, что вы хотите. Вы живете в глубоко коррумпированной стране. Вы поперлись на чужую для вас войну, на войну за Путина, за сохранение Путина на навечно. Теперь вы жалуетесь, что вас что-то нет, но ну, нет и не будет. Ну, в одном разговоре Ваши... был. Простите. Тогда, вот В одном разговоров было. Да, Погиб в Украине, говорит, а записали в Белгороде. Так, говорит, двухсотых записывают, что они погибли там. Вот это признание солдата матери, это о чем? Для чего они так делают? При уменьшить количество потерь в Украине или денег не платить? Нет-нет, это история про деньги, конечно, потому что Белград это не зона боевых действий, то есть не положено выплаты матери 5 миллионов рублей, а сядут в чем-то кармане. Но вы знаете, это не первая, не единственная уловка. Мы видим уловки еще с военкоматами, когда выдают такие сдвоенные военные билеты и... Люди рядовые, мобилизованные, зачем-то получают билеты, где у них там звание майор или звание лейтенант, хотя они сфотографированы в обычной совершенно одежде, и они гибнут, например, под этими, под этими номинованиями. А в России, по правилам, если человек пропал без вести, то только через пять лет суд приступает к установлению местного нахождения, погиб он или не погиб. Uh, установят, не установят. дело десятое. Uh, оригиналы военных бедов остаются в военкоматах, и кто-то вполне себе эти деньги получает, сообщая, что они родственники. Там такой бизнес тоже есть. Этот бизнес тоже очень развит. Uh, делать деньги на погибших, на мобиках, uh, на uh, заключенных, uh, чего нет ну, вот Продолжение этой темы, знаете, меня вот э, больше всего в последнее время поразило видео, на котором вручают похоронку родителям, а человек в форме полковника вот на фоне воющей от гре матери говорит при этом отцу, вручая, ну, скорее всего, похоронку, ⁇ Поздравляю вас ⁇ Давайте вместе посмотрим вот этот ну, ужасный эпизод. Поздравляю, Поздравляю. Ну, вот мы зациклили это видео, чтобы все люди увидели, что происходит на самом деле, потому что эпизод короткий. С чем поздравляет? Как думаете? Знаете, у меня есть две версии ответа на этот вопрос. Первая версия, наверное, более человеческая что полковник пытается поздравить воющую мать с тем, что ее там сын погиб геройски. Там, я не знаю, как мужчина, там как угодно. Но это такая версия, наверное, лайт. С другой стороны, я вспоминаю, когда я жила в Москве, много лет уже назад, совсем много лет назад, у меня погиб сосед, он был губернатором Иркутской области, по-моему, Иркутской, да, на вертолете там. Как обычно, охота была за дикими зверями, запрещенными в «Красной книге». И его вот, новоиспеченная вдова да, бросила мне ключи, кошки туда-сюда, и там полетела срочно в Иркутск. И я осталась несколько дней одна, в том числе и в их квартире, и я все время принимала звонки там вот эти все официальные телеграммы, вот это все. И я все время открывала дверь или поднимала телефон, мне говорили «Поздравляем вас!» А дальше смотрели на телеграмму, там, а, там, вот это, погиб. Ну, я соседка, мне, в общем, пофигу. А, но вот эти поздравления я у довольно много. И просто пофигу. То есть они смеялись так, или это просто так принято у них, я не знаю. Я не понимаю. Нет, это просто все равно. Это вот... Дежурная фраза, что, на, все, на все случаи жизни, да. На все случаи жизни, маленьким бокалом, с большим чувством. Мы хотим выпить за нашего товарища, которому сегодня исполнилось, а нет, который вчера погиб. Нет, это просто искренне равнодушие. Вот первая группа заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Пригожина. заключенных сняли все судимости. И вот как удалось установить, в этой группе был ветеринар, которого судили за торговлю амфетамином на 17 лет. Журналисты вот называли его русским Уолтером Уайтом, да, по аналогии с главным героем сериала «Во все тяжкие». Был там и убийца собственной бабушки бабушка была ветераном войны, вот как вы полагаете, вот Роспропаганда как будет использовать вот эти факты? Ну, я думаю, что Роспропаганда будет прежде всего использовать это все для увеличения числа завербованных, поскольку Евгений Пригожин, он совершил довольно серьезную ошибку, когда Стал показывать заключенным и вообще публиковать кадры несудебных расправ, вне судебных казней Ну и знаменитая Кувалда, и еще мы видели четыре видео То есть он их показывал заключенным, они все описывают одно и то же примерно Хотя у них гораздо больше этих несудебных казней, о них очень много говорят И поток желающих быть завербованными резко сократился. Если раньше 500-600 брали человек с одной зоны, то теперь там 20-30. И сейчас после объявления о том, что первые 20 человек вернулись домой, вновь резко э, увеличило число желающих пойти э, вербоваться, быть наемниками и отправиться воевать в Украину. Даже тех, кто а, сел Брест... за особо тяжкие, да, напомним. Естественно, естественно. При всем при том, что никто особенно не слушает, конечно, контекст. А контекст такой. Не вернулись они домой. Они все подписали контракт. Через 45 дней они должны быть отправлены назад. Назад. У них у всех на телах стоит клеймо, да, в разных местах круглая печать Вагнера. В общем, это такой тавро, как на животных. Дальше. Сам Пригожин в этом видео говорит. Не нужно быть юристом, чтобы вообще усомниться в том, что он говорит. Он говорит сразу три вещи. Что эти люди помилованы или эти люди амнистированы или эти люди э, с них снята судимость. Нет, амнистию объявляет парламент. Парламент амнистию не объявлял. Помилование объявляет президент. Президент помилование не объявлял. Э, снятие судимости и вообще отмена приговора выход по условно-досрочному освобождению – это судебная власть. Она ничего подобного не решала. Так что все, все эти штучки – это, конечно, четвертая власть, но это не медиа, это, конечно, лично Пригожин. У нас теперь вот Евгений Пригожин – это власти в России вполне полноценная, которая в состоянии выдернуть человека из места отбывания наказания, несмотря на решение суда, и в состоянии от решения суда, несмотря на его наличие, да, его снять. Все эти 20 человек проходят по судебным базам, как люди, сейчас отбывающие наказание, как судимые. И, насколько я знаю, каждый из них будет поставлен под административный надзор во Как уж эти вещи будет решать Пригожин, я не знаю, но если ему понадобится снять надзор, он, конечно, его снимет. Потому что мы теперь видим, что это всемогущий человек, наверное, могучий Пригожин, а раньше, что Путин. И то лично я сомневаюсь. Интересная новость издания. Там королева Маргарет отказалась патронировать премию Ганса Христиана Андерсона, которую называют Нобелевской в области детской литературы. Не причина в том, что глава жюри ⁇ россиянка, профессор искусствоведения Анастасия Архипова. Она же является членом правления Московской ассоциации художников, которая активно пропагандирует войну в Украине. Можно было даже показать какие-то перлы, нарисованные художниками этой ассоциации, но, честно, не хочется засорять эфир этой мерзостью. Вот может ли такой представитель вручать премию в области детской литературы? Э когда вот в Украине погибли сотни детей, сотни раненые, сотни пропавших без вести и больше 13 тысяч детей депортированы? Ну Вы знаете, конечно, конечно не может не то, чтобы представитель этого самого э -э художественного клуба, да, но и вообще любой человек, который э -э, даже который, у которого какая то там, нейтральная позиция, хотя такого не может быть по отношению к войне, ну, взять хотя бы вот казус Нетрепка, оперная певица Нетрепка, которая с самого начала войны, ее, в общем, попросили высказаться, она долго сидела на двух стульях, очень переживала за свои зарубежные контракты, сидела, сидела, молчала, молчала, и под Новый год написала, боже мой, какой был прекрасный год, не было года лучше, не было года краше, то есть ни слова про войну, но у нее был прекрасный год». И вот она вот не высказывалась. И очень многие говорили, ах, не трепка, ах, не трепка, ах, эс, русская культура. И что теперь? И что теперь? Эту дамочку, что теперь? вот Какой бы у нее ни был талант и голос, давайте будем ее слушать. А, если у человека такие кровавые, в общем, клыки, с которых стекает кровь. Ну хорошо, а, Гитлер любил Лени Рифеншталь, талантливого режиссера. А, и что? И что? Ленин Рифеншталь всю жизнь посвятила оправданию. Талант не панацея. Талантливейший архитектор Шпир просидел 10 лет в тюрьме, да, потому что он был нацистским архитектором, и, в общем, не только архитектором, а был, в общем, вполне себе участником партии. Ну и министром Поэтому... вооружения, да, под конец войны, он стал творческим. Да, не панацея, умение рисовать, петь, плясать, не знаю, там, рисовать красивые проекты и писать стихи не повод сейчас для того, чтобы, чтобы иметь, иметь в мире какое-то авторитетное мнение. Нет, сначала скажи, сначала скажи что там у нас с войной. Потому что это самое главное. Да, мы много видели компромиссов, и, может быть, сами были компромиссны, но мирное время, оно такое полутона, там, бу -бу -бу, они и привели, собственно, к войне. Эти полутона и привели к войне, и теперь черное и белое. Черные и белые. И давайте не будем говорить, что с одной стороны, с другой стороны. Нет никакой другой страны. Есть одна страна и другая страна. Есть черная страна и есть белая страна. И, э, э, ах, детки, детки, э, ах, художники, ах, писатели? Нет. Сначала, сначала, сначала про войну. Генсек ООН Антони Гутерреш распустил миссию, которая должна была установить факты гибели украинских пленных в Еленовке, Донецкой области. Официально во время пресс-конференции, ну во время пресс-брифинга точнее, причиной было названо отсутствие условий, необходимых для направления миссии. То есть не получили гарантии безопасности. Как вы считаете, вот ООН снова расписалась в собственной беспомощности, фактически ну, игнорируя это ужасное военное преступление? Но, к сожалению, не только ООН, не только ООН э, выглядит э, беспомощной и беззубой организацией, которая, собственно, совершенно себя и жила. У нас сказать, что Вторая мировая война похоронила регунаций. И похоже на то, что вот эта война, она похоронит, конечно, ООН, как организацию, совершенно выжившую э, и пережившую свой свой век. Я думаю, что реформы ожидают не только ООН, но и организации, связанные с ООН, например, «Красный крест». Потому что я помню свои разговоры с людьми, которые сидели в Еленовке, которые были пленными, и они рассказывали, как к ним приезжал «Красный крест», и совершенно не желал с ними общаться. И им показывали оккупанты потемкинские какие-то деревни, какие-то там столовые, и чуть ли не бассейны, и все что угодно. И делегация Красного Креста у нас к организации еще разочек, да, с офисом в Женеве, они не соизволили подойти. Даже подойти не изволили к людям, которые ждали помощи и участия. Тем временем Россия вот спросила о рождественском перемирии, да, так называемым Циничной ловушкой назвал это предложение главы РПЦ Кирилла, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, ну и в том числе решение Путина, конечно. Да, вроде бы как прекратить огонь. Очень емко отреагировал на это предложение и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В твиттере он написал следующее. Да, кто поверит мерзавцам, которые убивают детей, обстреливают родильные дома, пытают пленных, ложь. И лицемерие также, в принципе, и в мире на это отреагировали. Кстати, вот это ведь предлагают, так называемое, это перемирие, те же люди, которые устраивали обстрел мирных, мирных людей 25 декабря, да, в день Рождества по западному обряду, и в новогоднюю ночь, и перед этим на Пасху. Вот об этом всем, я сказал, вспоминали и президент США, и министр иностранных дел Германии, например. Как вы относитесь вот к такому предложению, как бы могли вот это прокомментировать? Но я напомню, что президент Зеленский говорил о перемирии, просил о перемирии, о мирной ночи с 24 на 25 декабря. Собственно, рождественская ночь. Для большинства, подавляющего большинства христиан всего мира И никто с ним разговаривать не стал. Сейчас разговаривать об этом с Путиным после того, как он совершенно проигнорировал предложение Зеленского, во-первых. Во-вторых, конечно, это удачный пиаровский ход для внутреннего потребления, что вот видите, мы мирные, мы предлагаем, а они вот такие сики не хотят. И, конечно, это будет, безусловно, преподнесено Западу с тем же самым рефреном, просто, ну, Запад имеет информацию из самых разных источников, и прежде всего видит все собственными глазами, а российский потребитель, Конечно, это все схавает, и действительно страшно украинцы. Но это вот это все-таки Сирия. Чикатила призывает в новогоднюю ночь не убивать детей. Похоже на то. Чикатило. Вчера была опубликована информация о том, что вот Вагнер Пригожина набирает заключенных из тюрем Чеченской республики. Вот. А что, кстати, о возможном наборе женщин, о котором шла речь, если я не ошибаюсь, две недели назад? Есть ли такая информация у вас? И вот, собственно, зачем они там на фронте? Подготовки никакой военной у них нет. Смысла-то в, в окопах от них-то никакого. У меня есть подозрение, что ну, заберут их туда совсем для других целей, знаете. А потом, как говорится, война все спишет, как вы считаете? Вы знаете, это два отличных вопроса, которые между собой очень связаны хорошо. Давайте я начну все-таки с а, Чечни. До сих пор, до сих пор, м -м, Чечня была единственным регионом, где не было никакого, а, никакого набора, никакой вербовки а, не было в тюрьмах, но не было и мобилизации. Мобилизации не было, потому что восстали чеченские женщины, и Рамзан это все быстро а, свернул. А м -м, вербовки в тюрьмах не было, но ну, просто потому что тоже Рамзан совершенно никого не пускал, и тут вдруг. Это все началось. И это, конечно же, результат, результат политического пакта Пригожина и Кадырова. Это, конечно, очень сильный союз. И основан он, конечно, на а, взаимных а, сделках. Значит, сделка со стороны а, Пригожина, он, а, будучи в, во всех тюрьмах России со своей вербовкой, он сделал так, что, я бы сказала так, авторитетные э, чеченцы э, обосновались теперь, авторитетные чеченцы, вот самые авторитетные, да, тюремные, да, из тюрьмы, они появились, в общем, во всех областных центрах, во всех регионах России и создают там какие-то свои, э, не диаспоральные, а кадыровские центры, кадыровские центры влияния. И... Для Кадырова, для Кадырова Пригожин это тот самый русский, на которого он может опереться, на который он может верить. Потому что особо-то русских у сторонников Кадырова нет. ФСБ ненавидит все это дело. Да? Путин, понятно, его терпит и понимает, что Россия платит Чечне дань. А с Пригожиным вот влиятельно русский в его окружении. Рыбак рыбака а... видит издалека, да? Почему бы не заплатить человечками? Почему бы не заплатить человечками и разрешать забирать? А для Пригожина Чечня это экстрит -реальность. Да, такая квази, но это экстрит реальность. Да, в рамках России, но это все равно очень-очень суверенная территория, куда можно и спрятаться, и спрятать, и концы в воду. Поэтому это очень-очень такое сочетание опасная и очень набирающая силу каждый день. И, как ни странно, женский вопрос с этим связан напрямую. Потому что, конечно, можно говорить о том, что... Кстати говоря, женщины сами очень много пишут, в том числе и в Руси сидящие, что они, к сожалению, хотят идти на войну. И, конечно, женщин-то можно по-всяческому на войне пристроить, в том числе и самым плохим образом. Но дело не только в этом, дело в том, что в женских тюрьмах довольно много сидит осужденных за терроризм, экстремизм, за пособничество терроризму, экстремизму. Ну, то есть это шахитки. То есть это шахитки, которые вполне себе... Могут пригодиться. То есть они знают, зачем знают, зачем они хотят туда пойти, судя по всему. Спасибо вам большое, спасибо Ольга Романова, глава фонда Русь, сидящая была с нами на связи, всегда ждем вас в нашем эфире. Благодарю. Спасибо.